Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и нам надо поговорить. Говорить мы с вами будем о том, что происходит на Ютубе, о том, что происходит... В моей стране то, что происходит в соседней стране, но все это делать мы будем быстро, без подробностей, без оскорблений, и я вас также призываю не оскорблять никого нигде в комментариях. Ситуация просто дошла до того, что все записывают подобные сообщения, и в общем-то дошло дело до меня. Я не буду сильно оригинален, то, что происходит сейчас, это отвратительно, ужасно, и я уже это везде писал у себя в сообществе, в Телеграме писал, что я это... Не поддерживаю никоим образом, никак. Я за абсолютно бескровное, мирное решение любых проблем. Поэтому то, что происходит сейчас, я могу назвать только что-то залупа и пиздец. Понятное дело, что мои слова ничего не изменит. Я просто хочу выслать лучи поддержки всем тем, кто от, от того, что сейчас происходит, пострадал. Это все ужасно, отвратительно. И я просто вам хочу сказать, что рано или поздно это закончится. И я очень хочу, чтобы это закончилось как можно скорее. Теперь по ситуации на Ютубе. Сейчас же все пишут, что, боже, там отключили монетизацию для российских блогеров. Мне абсолютно на это насрать. Понятное дело, что это как бы показывает, Тренд, что, возможно, отключат э, что-то еще, а YouTube, вы знаете, он, э, в принципе-то, и в хорошем настроении, когда был, э, был не очень добрый, сейчас я уж вообще не знаю, что будет, но, тем не менее, естественно, учитывая размер моего канала, я практически ничего не получал с рекламой, поэтому, в принципе, и насрать. Другая проблема находится уже не на стороне YouTube, а на стороне, например, нашего великолепного Роскомнадзора который может просто взять и принять решение заблокировать YouTube, так как уже он это сделал с Твиттером и с Фейсбуком. И тогда, естественно, никакие мои стримы, никакие мои ролики вы больше не увидите здесь. Поэтому, ребята, я буду, как и все, говорить вам, подписывайтесь на Телеграм-канал. Ссылочка в описании. Я вам давно об этом уже говорю. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм. Сейчас реально надо это сделать просто, чтобы не потеряться. Конечно, вы можете подписаться еще и на Twitch. Туда я тоже уже на стримах активно всех зазываю. Подписывайтесь на Twitch, заблокирует YouTube, пойдем на Twitch, заблокируют Twitch, пойдем на трова, заблокируют Трова, пойдем на вас, заблокируют вас, пойдем на порнхаб. Я не знаю. В общем, все это будет обсуждаться, конечно, в телеграм-канале. Поэтому опять же подписывайтесь на него, я вас умоляю. Это правда, если вы не хотите терять э, со мной связь, контакт как-то. Это единственный, наверное, способ как-то вот оставаться со мной на связи, если вдруг все заблочит. Кроме того, ребята, конечно же, учитывая, как сейчас у нас все дела обстоят, я крайне советую вам э, Скачать какой-то VPN платный, бесплатный. Смотрите по финансам сейчас платные VPN стали еще дороже из-за курса великолепного. Но такие реалии, что без VPN скоро интернета практически не будет. Мне так кажется, конечно, может я ошибаюсь. Может быть сейчас завтра все станет хорошо и было бы очень замечательно. Я очень бы этого хотел. В стене тоже происходит полный ад, уже ничего не купишь. Я не знаю, как мы будем с вами стримить. Я не знаю, что мы будем играть, как там с новинками, что мы будем делать. Возможно, учитывая, что я нахожусь в Болгарии, я смогу перейти на евро. Но для того, чтобы покупать игры в евро по нынешнему курсу, это надо зарабатывать, конечно, миллиарды, миллионов. Поэтому я даже не знаю. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Я пока не уверен. Здесь уже каждый день просыпаешься, и ты не знаешь, что тебя ожидает этим днем. да? Ты открываешь новости, смотришь там Телеграм, что изменилось в надежде, что... Стало лучше, но пока что лучше не становится, я правда очень надеюсь, что все это скоро закончится, потому что это никому нахуй не надо, мне это нахуй не надо, вам это нахуй не надо, это даже тому, кто это устроил, уже нахуй не надо, я в этом уверен, блять, если только там не совсем поехавшие люди сидят. Я буду стримить, если вы спросите меня про планы, я буду стримить, да, это будет скорее всего реже, хотя может быть и не будет это реже, э, я ищу сейчас в данный момент работу, чтобы зарабатывать здесь в евро, иначе мне полный пиздец тут настанет, сами понимаете решаю другие еще э, различные проблемы которые с которыми я столкнулся как э, гражданин э, российской федерации который живет не в российской федерации в общем я постараюсь не пропадать потому что я все равно люблю свой канал я люблю свое комьюнити неважно буду я получать с этого донаты какие-то да потому что я прекрасно понимаю что сейчас донат упадут из-за того что у людей и так финансовых проблем хватает и тут же мне пожалуйста пришлите деньги это я никого не буду призывать мне донатить понятное дело что я этим зарабатывал последние три года вот но куда деваться я прекрасно понимаю, что люди находятся в жопе и все донаты всегда должны быть добровольными и по возможности, а не то, что последние бабки там мне надо ссылать, вот чтобы я тоже там купил себе пивка здесь. Поэтому готовились к тому, что будет очень сильное, значит, падение донатов, соответственно, падение моих доходов. Именно поэтому я ищу работу. Из-за работы, возможно, будет у меня меньше времени на то, чтобы стримить или записывать для вас ролики. И, тем не менее, я буду это делать дальше, несколько раз в неделю обязательно. Если YouTube не будет, значит, на Твиче. Если не будет твича, значит, где-то еще. Если уж не будет ничего, ребят, Ребята, ну, что-нибудь придумаем с вами. Буду стримить вам в Дискорде, там, я не знаю, в ВКонтакте. будем стримить там в Стиме я вам постримлю. А, опять же, пожалуйста, подписывайтесь на Телегу. Там будем всегда сами на связи. И, в общем-то, думаю, что любую ситуацию как-нибудь мы... Разрулим. А себя хочу добавить, чтобы вы, ребята, были добрее. Да, что я понимаю, что у всех разные позиции. У меня позиция на самом деле довольно-таки жесткая. Я действительно крайне против того, что сейчас происходит. При этом у меня куча друзей, которые симпатизировали власти, и я с ними не срался по этому поводу, потому что ну, каждый имеет право на свою позицию. Сейчас у меня что-то похожее, конечно, я понимаю людей, которые, у которых позиция отличается от моей, при этом я не приемлю тех людей, которые одобряют хоть какие-либо военные действия, пишут там вот эту вот залупу, да, там везде, там, у, -у, -у, -у короче, это круто. Это я не одобряю, потому что это ни хрена не круто, это отвратительно все, что происходит. И я просто надеюсь, что не станет хуже, да, чтобы это просто закончилось поскорее, Потому что это какой-то ебаный кошмар, в котором мы каждый день просыпаемся. В общем, вот короткое видео, да, практически без монтажа, без музыки, без всего. Я призываю вас еще раз подписаться на все соцсети, главное, Телеграм. В Инстаграме сейчас не очень активно, но можете подписаться, если хотите. Если вы еще не заблочили у вас, конечно же. В ВК, на всякий случай, можете тоже там подписаться, в Дискорд прийти. Пока что они вроде как... Все работают. Ребят, не пропадайте, потому что я постараюсь для вас не пропадать. И надеюсь, мы с вами будем общаться. Я прекрасно понимаю, что сейчас все очень тяжело. Э, но я буду стримить опять же, потому что многие ребята меня просили стримить из-за того, что это им помогает отличиться от всех вот этих ужасов, которые сейчас происходят. Я желаю всем мира и просто хочу, чтобы все были счастливы и чтобы э, говно это сраное закончилось. Вот и все. Больше ничего не хочу говорить на самом деле. Спасибо большое, что не забывайте, Крепитесь. Мира всем. И респектов.